Всем привет! Меня зовут Настя и сегодня я хочу рассказать вам о тональном креме от Estee Lauder Double Wear. Этот тональный крем, он подходит только для жирной и комбинированной кожи, поэтому если у вас а сухая кожа, то ни в коем случае не покупайте этот тональный крем Потому что у него матовый финиш И этот тональный крем он подсушивает кожу Соответственно, если у вас сухая кожа И вы нанесете на нее этот тональный крем То, соответственно, она еще больше высушит вашу кожу И подчеркнет все шелушения, все неровности, которые есть на вашей коже а У меня кожа комбинированная То есть Т-зона у меня жирная а все остальные части, да, то есть вот щеки, виски, у меня не настолько жирные, но они также не сухие. Поэтому для меня этот тональный крем идеально подходит. Этот тональный крем позволяет добиться плотного покрытия, то есть он очень хорошо перекрывает все неровности, все проблемы, покраснения, прыщички и так далее. Поэтому этот тональный крем идеально подходит для людей, у которых проблемная кожа, жирная, я пользуюсь этим кремом уже, этим тональным кремом довольно-таки давно, и могу сказать, что это идеальный крем на целый день, да, то есть если у вас какое-то важное событие, вам нужно, чтобы тональный крем продержался всю ночь или весь день и так далее, то... Он идеально вам подойдет, но помним, что мы его используем только если у вас жирная или комбинированная кожа. И сейчас я, собственно, буду его наносить, и я вам хочу показать эффект до и после, для того, чтобы вы смогли сравнить и увидеть, насколько он хорош. Я его буду наносить двумя способами. На, половину я его, на одну половину я его нанесу с помощью спонжа, и на вторую половину я его нанесу с помощью кисточки. Для того, чтобы вы также посмотрели разницу, будет ли разница, ну и соответственно увидели, как он ложится и как его наносить все-таки лучше. Лично я больше люблю наносить тональный крем-спонжем. В принципе, все тональные крема в основном наносим. Ношу спонжем но э, если вы хотите добиться такого плотного эффекта то конечно лучше его наносить кистью и я сейчас покажу какой а, но ну, для начала собственно э, конечно же нам нужно очистить лицо помним что лицо мы очищаем всегда перед нанесением любого средства поэтому я возьму обыкновенную мицеллярную воду и очи очищу свое лицо Uh, okay. у, э, у Estee Lauder есть также серия для сухой кожи, она также называется Estee Lauder Double Wear, только там еще э, написано Nude, поэтому если у вас сухая кожа, то вы можете э, спокойно покупать Estee Lauder Double Wear Nude, э, который также поможет вам скрыть все неровности, но он не, в то же время не будет сушить вашу кожу, потому что э, у него немножечко другая формула. Итак, после того, как мы очистили хорошо лицо, убрали всю, весь жир, грязь, пыль, которая осела на лице, э, я буду наносить крем вы можете наносить или просто обыкновенный дневной крем, который вы пользуетесь, или же праймер, то есть тут уже вы выбираете сами. Я буду наносить увлажняющий гель. Обычно я наношу самый обыкновенный дневной крем или же праймер. Если вы хотите, чтобы ваш макияж продержался дольше, то, конечно, лучше всего наносить Праймер. Если вам нужно затереть поры и так далее, то используйте Pore Primer. В общем, здесь существует много различных вариантов, но у нас видео про тональный крем, а не про праймеры, поэтому я не буду рассказывать сегодня, какие праймеры для чего мы используем. Если вы хотите видео, в котором бы я рассказала также о разных праймерах, то пишите в комментариях, ставьте лайки, и, конечно же, я сниму. Вот После того, как я очистила лицо, я наношу, я наношу крем или гель или праймер. Как я уже сказала, сегодня я буду наносить увлажняющий гель. Так вот он выглядит от Decleor Paris. Он мне очень нравится, он действительно увлажняет кожу. И поверх этого геля тональный крем очень хорошо ложится и не подчеркивает ни сухость, ни какие-то шелушинки да, небольшие на лице. То есть он помогает выровнять э, лицо. Он, он помогает подготовить лицо к нанесению тонального крема. Обязательно ждем несколько минут для того, чтобы праймер или крем начал действовать. И только потом наносим уже тональный крем. Как я уже сказала, я буду наносить тональный крем двумя способами. Я возьму вот такой вот спонж самый обыкновенный, и такую вот кисточку. Она плотно набитая, и у него у нее срезанный край. А благодаря этой кисточке вы можете нанести тональный крем плотным слоем. Итак, на эту сторону я нанесу тональный крем с помощью спонжа. Я его выливаю себе вот сюда вот на руку, столько, сколько мне нужно. И теперь буду распределять по лицу. Помним, что наноси, наносить мы начинаем с середины и уходим в сторону. С помощью спонжа я наношу вот такими вот как бы похлопывающими движениями. Я не делаю вот таких движений, потому что тогда вы просто его разотрете по всему лицу. И не добьетесь плотного эффекта а, у меня кстати это номер 1 n 2 и, но я также могу сказать что м, этот э, тон немножечко для меня желтоват а, ну можно его смешивать или же просто потом проходиться еще светлым консилером, собственно, что я обычно и делаю. Помним, что многие тональные крема, они через некоторое время окисляются, и они становятся немножечко темнее, поэтому будьте осторожны при выборе э, тона. Лучше всего нанести его, например, в магазине, да, то есть буквально капельку вот сюда, вот на эту зону, поставить такую полосу и растереть ее хорошо, посмотреть, как она будет выглядеть желтее или белее, светлее, темнее по сравнению с вашей стоном цветом вашей шеи. И лучше всего походить в магазине, да, если вы выбираете в магазине, еще буквально 10-15 минут. И посмотрите, как изменится тон на вашем лице, для того, чтобы выбрать идеальный тон. Иногда, конечно, очень сложно выбрать идеальный тон, поэтому лучший вариант иногда смешивать несколько тонов. что обязательно мы также все это оттушевываем на шею для того, чтобы у нас не было эффекта маски. Также этот тональный крем можно наслаивать, да? то есть если вы видите, что где-то что-то не перекрылось, вы просто наносите еще тональный крем и просто наслаиваете его. И теперь я нанесу на вторую часть уже с помощью кисти. Точно так же я выливаю себе на руку то количество, которое мне нужно. Беру кисточку, наношу и начинаю наносить кистью снова с середины. И все это оттушевываю в сторону. А таким тональным кремом лучше, конечно же, не пользоваться каждый день, потому что он очень плотный. И, соответственно, вы сами должны понимать, что это не самый лучший вариант для ежедневного использования, особенно если у вас проблемная кожа. Для ежедневного использования все-таки лучше выбирать тон полегче, но вот такой вот тональный крем просто идеальный выбор на для вечернего макияжа, да, или же не обязательно это будет вечерний макияж, но если у вас какое-то важное событие, и вам действительно нужно, чтобы а, тон держался долгое время. Еще этот тональный крем очень крутой, потому что, во-первых, я уже говорила, у него матовый финиш, и действительно, то есть вот у меня, например, Т-зона, жирная, очень жирная, и она у меня начинает блестеть буквально через там, час, через полтора часа уже все проявляется, но благодаря этому тону лицо не блестит настолько сильно, и да, я пользуюсь также, я поверх тонального крема я наношу еще пудру с матовый, у которой матовый финиш, но я могу сказать, что в этом сочетании вы вообще можете забыть а, о всяких салфетках для снятия жира, да, или же о том, чтобы подпудривать еще свое лицо, то есть действительно благодаря этому тону ваше лицо не будет жирнеть, макияж никуда не денется, ничего никуда не уедет, и вот вы как утром накрасили лицо, и можете, да, забыть до самого вечера и ничем больше не пользоваться. Итак, вот я уже нанесла. Могу сказать в первую очередь, что никакой разницы нет между нанесением а, этого тонального крема кистью и спонжем. То есть выглядит одинаково и одна часть, и вторая часть. Наносится также легко, как с помощью кисти, так и с помощью спонжа, поэтому можете выбирать сами, с помощью чего наносить. Единственное, что я хочу сказать, что если вы будете наносить с помощью кисти, то все-таки используйте лучше вот такую вот кисть, э, скошенную, плотно набитую, потому что э, с помощью другой кисти вы не сможете добиться плотного эффекта, так как здесь скошенная, да, то есть тут срезанный край, то благодаря этому вы наносите плотно тональный крем, ничего никуда не размазываете. Если же вы будете наносить обыкновенной кистью, у которой не скошенный, не срезанный, не срезанный край, то, скорее всего, вы не сможете добиться плотного эффекта, плотного покрытия, и вам все равно после этого придется еще проходиться спонжем. Именно поэтому я наношу практически все тональные крема только с помощью спонжем. Итак, сейчас я вам покажу две фотографии до и после, для того чтобы вы смогли сравнить, как мое лицо выглядело до нанесения тонального крема и как оно выглядит сейчас. И вы можете заметить, что разница на самом деле очень большая, потому что этот тональный крем, он перекрывает просто все, и действительно лицо выглядит ровным, без никаких недостатков, и... Конечно, он не выглядит натурально, да? но мы не забываем, что у этого тона у него плотное покрытие, поэтому если вы хотите себе тон на каждый день, то это не ваш вариант. Если же вы ищете тон, который бы вы могли использовать на всякие мероприятия, то это действительно ваш выбор, потому что с помощью этого тона вы накрасите и забудете о своем лице на целый день. Если же у вас кожа жирная или комбинированная, то вообще не задумывайтесь и покупайте этот тональный крем, потому что это действительно тот тональный крем, который стоит своих денег. Потому что Estée Laude, этот тональный крем, он стоит недешево, но, во-первых, вам его надолго хватит, и во-вторых, вы действительно не пожалеете, если его купите. Собственно, я до сих пор ни разу не пожалела о том, что я купила этот тональный крем, потому что только сейчас я использую только его на все мероприятия, и я даже не задумываюсь о том, чтобы купить что-то другое, потому что вряд ли я смогу найти что-то подобное этому тональному крему. В общем, надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если хотите, чтобы я делала дальше такие обзоры на продукты, которыми я пользуюсь, которые я могу вам порекомендовать, то пишите в комментариях и, конечно же, ставьте лайк этому видео. Огромное спасибо, что смотрите меня, увидимся!